Здравия всем здравым. Сегодня у нас четверг, 6 апреля. Где-то 11 с небольшим часов по Москве. Так, тучечки. Плюс, ну сколько там? 11, да? Именно так. Ну, сейчас чуть-чуть походим. Красота. Зелени поддобавилось. Вот уже нарциссы. Проклевываются красивые желтенькие как цыплятки. Не фокусируется. Да что? -то. Вот на этом должен. Пойдем потом на огород подальше. Розы начал пчикивать. Вот еще нарциссы, но они поздние. Я уж какие забыл, какие-какие. Желтые это крымские, то Ну, наверное, желтые крымские, обыкновенные они. Вроде как обыкновенные считаются. Так вот. Почки на. Яблони, ну давай, что ты, блин, от как тебя, что ты не понимаешь, что вблизи, что шо... на нем надо фокусироваться. Угу. О. Получилось, начинают открываться и на яблоне, вот, на, на вишне. Блин, я могу снять. На вишне, тоже попробую тут сфокусировать. Где пониже будет? Угу. Ну, вот. даже видно, уже даже открываются листики. Очень прекрасно. но ну, ватенько поэтому еще даже с утра вот в 11, можно сказать уже день и не пооткрывались еще прохладно солнца мало вот они в таком состоянии но все равно Сота. вот еще вот эти летовые рязка узнать будет как они называются Радостный, яркий чистотел. Класс. Вот. Сколько зелени. А, фиалки еще забыли. Я их фотографировал. Будут видеоряды. С фиалками видео ставил. Сейчас потом телепортируемся ли туда тоже. Вот зелени сколько. Крыжовники. Самое первое выпустили листики. Вот здесь как всегда участочек с теми частяком с этим. Вот так вот. Так вот. Разная, значит, еще получаю. А, нет, не разная. Стоп, это же красная. Да. Красная совсем еще тоже в спящем состоянии. Вот надо тут не сфокусируешься совсем маленькие не, не видите у них что это листики красной смородины вот сейчас пройдем к черной там уже листики сформировались красота вот еще цветы убиваются ага, один все таки Такие куст погиб, что ли? Блин. Вот они какие. Ну, крупный объект, что ты? Не хочешь на нем фокусироваться? Вот так вот, в общем, у нас... и на паузе фиалки. Ну, вот они какие. Хорошо, что их заснял вчера и на видео и на фото. Почему, кажется, разные еще есть разновидности. Вот эти, видите, ну как сиреневые, да? Ну, вот, если будет заметна разница а вот эти вот тут в особенном состоянии более фиолетовые ну да, вроде бы заметна разница немного по оттенкам класс разные виды фиалок ну, вот так вот, друзья всего доброго экскурс до новых встреч, пока